Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Евгения Фахурдинова. Чем запомнилась эта неделя русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас. Русскоговорящих учителей за рубежом объединят соцсетью. Врач, написавший 300 произведений, специальный проект к 160-летию Антона Чехова. Русскоязычный благотворительный проект славянка ⁇ Хелп ⁇ отмечает юбилей. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Российские учителя, которые работают за рубежом, смогут встретиться друг с другом в единой социальной сети. Нововведение поможет преподавателям обмениваться успешными практиками обучения, а также привлекать иностранных студентов. Социальная сеть для русскоговорящих учителей запустится уже этой осенью. Как сообщает Россотрудничество, до конца 2020 года в ней смогут зарегистрироваться уже около полумиллиона пользователей из разных стран мира. Идея создания отдельной социальной сети способствовал проект «Закачай знания» – международный конкурс педагогического мастерства для преподавателей из-за рубежа. В последний раз в нем приняли участие педагоги из 40 государств. Как показали результаты конкурса, общение между преподавателем становится очень плодотворным и полезным для того, чтобы сформировать качественное современное образование. Я абсолютно убежден, что наши российские вузы имеют огромный потенциал в этой сфере. И я убежден в том, что необходимо действовать, разрабатывать программы для иностранных студентов, переводить их на английский язык, чтобы студентам, чтобы студенты могли проще поступить и они смогли учиться в российских вузах. Разработчики планируют добавить в интерфейс социальной сети особую библиотеку знаний. Это ресурс, который будет пополняться авторскими материалами и методиками от учителей. Все работы смогут увидеть и просмотреть другие пользователи. Помимо этого в системе также регулярно будут проводиться онлайн-конференции и тематические вебинары. По оценкам экспертов, новый проект сможет привлечь большое количество иностранных студентов. Онлайн-площадка также станет удобной и для тех граждан, кто изучает русский язык. К 160-летию со дня рождения Антона Чехова Национальная электронная библиотека подготовила особый проект. Врач, написавший 300 произведений. Подборка состоит из уникальных оцифрованных изданий, которые выпускались еще при жизни писателя. Подробнее о проекте узнаем из нашего следующего сюжета. Врач по профессии и заслуженный писатель-драматург Антон Павлович Чехов в этом году отмечает юбилей. За годы активной творческой деятельности он создал более 300 произведений, повлиял на ход русской литературы и полностью изменил представление о театре. Имя Чехова знают во всем мире, его пьесы и рассказы переведены более чем на 100 языков мира. В честь 160-летия со дня рождения писателя крупные интернет-издания и библиотеки запускают специальные проекты, с помощью которых каждый сможет узнать больше о жизни Антона Павловича Чехова. Первым такую инициативу предложил портал онлайн-библиогород. В условиях сложной эпидемиологической обстановки сервис заменяет городские библиотеки и дает совершенно бесплатный доступ к книжным рекомендациям, мастер-классам и онлайн-лекциям. Сервис открыл специальный раздел о писателях-юбилярах 2020 года. Здесь можно прочитать биографии и лучшие произведения классиков. В коллекции Национальной электронной библиотеки появился уникальный проект «Врач, написавший 300 произведений». Материал представляет собой интерактивный лонгрид. Биография и личные воспоминания писателя дополняются архивными фотографиями, а также афишами 20 века, которые предоставила Российская государственная библиотека. Интересным для пользователей станет таймлайн жизни писателя с малоизвестными фактами, в которые включены фрагменты реальных рукописей драматурга. Идея этого проекта прежде всего состоит в том, чтобы дать возможность посетителю перечитать самого Чехова. Поэтому в подборку вошли преимущественно прижизненные издания. Но помня о нелюбви знаменитого писателя к автобиографическим демаршам, мы обозначили только основные вехи его жизни. Задумка проекта, который заслуживает особого внимания, это коллекция дореволюционных изданий, с которыми можно ознакомиться на портале. Любимые пьесы и рассказы откроются для вас совершенно по-новому. Все материалы уже доступны на сайте Национальной электронной библиотеки. Благотворительный канадский фонд «Славянка Help помогает детям из России и Украины уже на протяжении пяти лет. Главный учредитель фонда – Ксения Кляцкая. Больше десяти лет назад она переехала в Монреаль. Как признается сама Ксения, идея волонтерской деятельности родилась именно там. О деле всей жизни нашей соотечественницы за рубежом – следующий материал. Все началось, когда Ксения вместе со своими приятелями поняли, что в их домах осталось очень много одежды, из которой дети уже выросли. После недолгих раздумий они решили, что разумнее всего будет сдать все вещи в детские дома, а еще лучше создать собственный благотворительный фонд. На тот момент Ксения находилась в декрете по ходу за ребенком и поэтому всю работу по оформлению организации она взяла на себя. Идею поддержали и во многих канадских русскоязычных группах в социальных сетях, и уже очень скоро детских вещей набралось так много, что посылку в Россию пришлось разделить даже на несколько раз. В День защиты детей в 2018 году фонд «Славянка HELP» прошел официальную регистрацию. Благодарительная организация из, Слав... из Канады «Славянка» мы купили им продукты питания. Теперь у вас что-нибудь, но ну, как-нибудь будет. Пожалуй, наибольшую и самую важную поддержку «Славянка» оказывает малообеспеченным семьям, которые оказались в опасной трудной ситуации на Донбассе. Ксения вместе с другими учредителями собирают помощь для тех жителей, кто находится на прифронтовой части региона. Друзья, сегодня мы находимся на живоплощадке, это, в принципе, трудовские. Вот. И вчера обратилась женщина, у нее двое деток один из них заболел ему год 4 месяца вот. и благодаря Ксении Кляцкой благотворительной организации из Канады Славянка а также от моей подписчицы это Резида Анверовна которая перечислила мне 500 рублей чтобы я где-то дал на трудовских ну в общем я здесь мы купили медикаменты ребеночку, и сейчас их отнесем. Привет. Большая благодарность людям, которые остаются небезразличными к трагедии, которая творится сегодня на Донбассе, которые помогают не словом, а делом, а людям, которые живут на... в красных зонах, где постоянно идут обстрелы. Спасибо, да, кто нам помогает. Дай Бог здоровья всем. Вот приезжают, я же говорю, продуктами и лекарствами и вещичками. Всем-всем. Я же говорю, дай Бог здоровья. Потому что ситуация кинулась, лекарств тысячи на полторы, наверное, как бы не больше. Вот взять их реально негде. Поэтому я же говорю огромное спасибо всем. Вот мы сейчас бухыкаем до ужаса. Так что я же говорю, молодцы. Молодцы, которые... Ну, Помогают нам все, да? Спасибо, спасибо. За время работы фонда удалось укрепить полезные международные связи. Славянка Хелп имеет большое количество спонсоров и волонтеров в разных городах мира, а также сотрудничает с другими благотворительными организациями. Попробовать себя в журналистике такую возможность дарит партнер нашего конкурса ⁇ Корреспондент русского мира ⁇ Международная ассоциация студенческого телевидения. Здесь молодые журналисты работают в новостной редакции и создают собственные телевизионные шоу. Подробнее о том, как функционирует самый крупный молодежный медиацентр, узнаем в репортаже.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 Ну а здесь у нас небольшой музей, где студенты, которые приезжают, могут познакомиться с тем, как вообще развивалась технология создания контента. Здесь у нас представлена техника, начиная от таких вот аппаратов, которые снимают на 8 миллитровую кинопленку и заканчиваю уже...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 С 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ так вот, На старой израненной битвы. Мгновенно и смело Солдатский вальс этот звучал И вена кружилась и пела Как будто сам штраус играл А парень с улыбкой счастливой Гормой свою к сердцу прижал, Как будто он волшебный видел разливы Как будто Россию обнял Звучал он то нежно, то страстно. ¡Gracias!